Всем привет, меня зовут Макс Риско и Макс Прайм. Сегодня про инвестиции в... А, угадайте что? Конечно же инвестиции в, может быть, недвижимость, может быть, во что-то Но Сейчас просто кризис у кого-то там, какой-то стране, поэтому у нас это глобально. Потому что Россия это огромная страна. Вы сами видите, она на первом месте по... Граница. у сторон вроде бы Китая, так, США, потом Индия, в общем-то, в этих странах тоже как-то хорошо развивается, поэтому, знаете, так, если Россия страдает, то мы немножко так пострадаем по экономике, то есть сейчас нам нужно не инвестировать в, в там, доллары, биткоин, сейчас нужно заняться своим хобби, сейчас как доллар вырос, все вроде бы должны быть по экономике, вот, мы можем продать, и потом уже с помощью этого я хотел бы Google рекламу там, реклама сайта, реклама вашего канала, реклама приложения в Маркете и всякое такое, и ваш какую игрушку или что -то такое в общем-то и, в принципе за свою валюту не долларовую, которая она сейчас выросла, а продать ее будет у вас побольше денежек, и тем самым вы сможете ежедневно настроить фонд. Там десять киев. Это китайская валюта, вроде бы японская, я по их путаю с Можно другого настроить. Евро, но это сейчас как доллар. Нужно чтобы брать другую валюту какую-то. <coughs> завести в кошелек сначала. Польский кошелек, там, не знаю, какой-то еще кошелек. но он поможет, реально. Потом вы сможете сделать себе вот, э, ну, в общем-то, у вас должно быть хотя бы 100 долларов, чтобы это было все реалистично. Вот а он же все пойдет как по плану. Так, дальше мы с вами идем потихоньку, не, не на завод, а бизнес идея ведь самое главное что у вас была бизнес идея хорошее мышление и здоровый дух потому что если у вас есть здоровьем то это у вас преимущество почему именно так потому что вам нужно есть и фрукты срочно когда будет лето ешьте фрукты если идите молодцы значит у вас все хорошо я конечно бы хотел челлендж выполнить там не есть фрукты целый, целый лет. Это было бы тяжело очень. Но, в принципе, это реально. Если мы это сделаем, как я куплю себе э, BMW там, не знаю, что-то еще. Но если ничего не делаю, вот как так? вот Напишите в комментариях, вот прямо сейчас. Как это сделать, если ничего не предпринять? Никак. Поэтому начинаем действовать. Создаем бизнес идею, здоровый дух и в принципе все нормально. Если какие-то подробности в этом, чтобы я разобрался, пиши в комментариях. но ну, все логично, все понятно. Фрукты в первую очередь, овощи тоже. Почему у нас они разные? Почему овощи и фрукты разные? Вы задумались об этом? Конечно же нет. Но, скорее всего, это понятно, по привычкам. Да, еще можно привычку прокачать себе, есть там фрукты, овощи, нам без мяса обойтись, вообще будет топчик. Можно, конечно же, сейчас пойти другое дело, чем-то заняться. Да, например, развлекательные темы, а это уже дело В общем-то, самое главное, это чтобы вы начали действовать, ведь если вы не начнете под неудачи, это правда. Поэтому... <кх> Первым делом нажимаете лайк, вторым делом занимаетесь этими всеми делами. Кстати, напишите комментарии, возможно мне устроить э, розыгрыш какого-то, например, фонда вложил деньги, вы получили достаточно хорошо или же инвестировать деньги, а вы их получите взамен. Например.. Конкурс делаю. Бесплатный конкурс. Я вложу 100 долларов э, в моем городе. Кто придет заработает. Я знаю, что есть путешественники, которые делают такую штуку. Блин, может, давай сделаем тысячи долларов. Ха, можно 10 тысяч, можно 100 тысяч, а может быть, миллион долларов. Кстати, где деньги заработать, скажите мне. Если не способ, это вы просто ходите в популярную социальную сеть Facebook и смотрите, там тоже YouTube, понятно, еще что YouTube можно, потому что там нужно стараться, творить контент, люди много меняться, и если меняться, то тем самым там, что реально прикольно есть, поэтому мы идем туда, вот YouTube, а Facebook там просто написал, кстати, легче, Instagram выложил, легче, YouTube тяжелее. Монтаж, превью, заморочки, оптимизация. Ну и все, в принципе. А Facebook запостил, выложил хэштеги и запостил. В Instagram так же самое. Тебе тяжело, ей деньги проносит. Где много людей, где тяжело и где деньги приносит. Вот эти три вопроса задайте себе и напишите их в комментариях. Потом через пять лет, три, два, один год, полгода приходите и отвечаете. Сейчас, конечно, сейчас музыка упала. То есть, если вы трекер, музыкант, то, наверное, не судьба. И судьба. Я проводил эти клипы два года назад, там, три, четыре, пять года назад и в принципе результат меня заждался заждался новом курить результаты я не получил Эх, этот результат непонятная штука а, вот так так получается вот ты пробуешь у тебя не получается ты уходишь в социальной сети ладно поговорим по эту тему инвестиций про Интернет, инвестиции. Можно быть разработчиком, кстати. Это должен быть следующий ролик. Хочу, наверное, поговорить про инвестиции в реальной жизни Ведь вы можете открыть булочную. такие обычный способ. Предприниматель этим занимается, кстати. Поэтому свете пока предприниматель не занял вашу идею. И не использовал в злых намерениях Точнее, зарабатывая себе. И люди мне отдавал. Это самое худшее. Поэтому, если вы хотите реально заработать и отдавать деньги, то вам, вам будет вообще это сложнее. Э, сложнее, но легче, чем у меня. Ведь мне это сейчас тяжело. Но, в принципе, если вы постараетесь, то, в принципе, все у вас получится. Поэтому не сдавайтесь, а используйте такой шанс. У вас есть идеи, мысли? Каждый вечер у вас есть какие-то идеи? Не зря говорят ночь, утро, день, вечер. Я знаю, что вечером появляется куча идей за сегодняшний день. Если вы ничего не предпримите сегодня, точнее ничего не сделали сегодня, не сделали монтаж, превьюшку, знаете, как будто это мотивация, вот такая вот, можете знаете, найти, почитать тексты, поставить ролики и уже приступать к действию, получается такая штука, что получится у вас, но знаете, что всегда есть выход, ведь люди растут, я помню сначала, как было 22, уже 24, Два года прошло, ему было 20, уже 24, ему было 18, уже 24, Быстро времени, поэтому если хотите все успеть в этой жизни, надо какие-то покататься, яхту купить, там не знаю, что-то еще новенькое, остро купить, будут заказать Японию, Китай, США, Канаду, Африку, Россию, только там путешествие сейчас как-то за пределы вроде бы. Там ситуация сейчас напряжена поэтому так ну, в принципе можешь приехать там Макда купить. Наверное, сам прикольно, когда ты берешь э -э, чизбургер э -э, в ресторане и едишь с Кока-Колой. Это реально вкусно. Это реально расслабляет тебя. Поэтому, если хочешь. Чтобы я сделал конкурс на это, я сделаю и в принципе я запишу новый ролик у Тини, раздаю в своем городе 500 кралсбургеров, 500 сэндвичей и это будет топчик с котлетой, с майонезом, и соусом, всякое такое. Это реально будет годно, поэтому напиши в комментариях, хочу конкурс и приезжай в мой город, в принципе ты получишь... То, что придешь. И, возможно, может быть, он в городе. Кто знает, потому что там как-то нечистый город. <смех> нужно выбрать огромное поле. И нет, и, возможно, нужно по городу раздавать, нужно, конечно, довариться с этими всеми. Или вообще-то склад идти. Вот, появляется мне идея утром, днем. Поэтому думайте и получится у вас. Если выучить сейчас, то, в принципе, неважно, выучить, возможно, купите себе. Сэндвич, ку -ку -ку, и все у вас будет хорошо. И смотрите ваши любимые мультики. Или же будете смотреть, как начать зарабатывать. Или же будете смотреть прикольный, развлекательный ролик, что я раздаю 100 чипсов. Нет, 100 Крассбург... крассбургеров. Или же просто бесплатно пое. Прикиньте, сколько стоит 1 красбургер? сэндвич я еще еще кстати не считал но в принципе сейчас я зайду в ноутбук ноутбук который можно было купить за 8000 гривен а в рублях это нужно посчитать поэтому напишите в комментариях сколько у вас стоит так смотри значит я еще купить купить красбургер вот захожу Хочу еще в долларах привести, чтобы было всем понятно. А, сейчас валюту нужно узнать, потому что самое главное. Давай, давай, давай. Да, они прикольные. Сколько это на штучках? Не знаю, любая. Помню, возможно, цены поменялись. Ух ты. Круглая булочка, 5 штук. Так, блин, это расписание. Купить я хочу, блин, не дают. Вау. Сейчас у меня там война идет, кстати, в Украине. Поэтому приезжайте спасать Украину срочно. Кто вдруг смотрит ролик, потому что в Украине война. О, булочка, фарш мясной, листья салата. Ну, вообще сейчас пройду, блин, голодным останемся. Так, окей. Сколько стоит эта вся штука? Штука, сколько это все стоит? Э -э -э Красбугер от Spandevo. Ну, я в шоке. Так, добавить рецепт. -та блин, я же хочу только одну штучку алё, можно мне просто цену назвать, они а не блин, разбирать, как сделать красбургеров в реальной жизни а, купите красбургеров красбургеров давай купить красбургеров красбургер дай мне эту штуку вот 200 грин, одна штука. Граны э, в Если 200. Так, это у нас 7 долларов. Прикиньте. А ну-ка, калькулятор. Калькулятор. Как-то, чтобы я точно... Это, Ой, я сказал всем долларов. 500. Красберг Крассбрукеров умножить на 7 долларов Там с копейками мне дали сдачу 3500 долларов Не осуществляется нормально А для нас, блин, нет Это много Сколько это в гривнах? Сам... Так, наверное, нужно посчитать 3500 долларов Ну вы шо? 3500 долларов 102 тысячи гривен а в рублях, наверное, уже 250 тысяч рублей. Это прям 25% из миллиона рублей. Я в шоке. Нормально. Я помню, что есть э, там э, хороший Юбер, так скажем, который раздает эти доллары. И вроде бы не тысячу долларов раздает, а где-то много. В принципе, хватит. Я даю 10 тысяч долларов тебе. Но за эти деньги в нашем городе я бы купил бы, знаете что? Такую бы штуку. 500 крассбургеров. И явно бы лайки посыпались блин, с толку. Точно. Поэтому, друзья, выбираем такую штуку. Возможно, в будущем я раздам... но не реально, наверное, буду рожать до дорогого Я вообще-то одну машину разыграю среди вас если вы реально захотите, поэтому пиши в комментариях, хочу розыгрыш, деньги мы найдем, как их заработать, курсы бесплатные, платные у меня есть, бесплатные уже, конечно, хочу кэш, да, в принципе, они не так, надо есть, поэтому платные курсы, реально, инструкция есть, платные курсы есть, понятным языком, для чайников есть, пиши мне личку, ты получишь по дешевке, реально по дешевке получишь, и тебе будет Курс бесплатный. может еще курс заказать, там еще есть курс. Я там, конечно, не так часто добавляю, но, в принципе, если есть время, возможность, пишу там, и получается... но ну, там нет бизнес-идеев, вроде бы, есть кусочек, там, одна статья, в принципе. Там пять статей пока что, шесть, семь, восемь и так дальше. целого года, я думаю, сделка достаточно статьей. Поэтому прямо сейчас пиши мне личку, и я тебе скажу, сколько это стоит. И ты купишь себе. В общем-то, в общем-то, нормально цена. Думаю, вот. А если хочешь бесплатно, смотри ролик тогда. Кролсбир можно раздать. Получим, что, кайф, просмотры. ТикТок выложим, лайк выложим, не знаю, и ютюб выложим. И у вас будет просмотр. Возможно, миллиарды, миллионы. А тысячи. Тысяча. Это и все. И хватит вам, ну, да? Ну капец, в общем там будет. Поэтому ставь лайк, подобайки всякое такое без идеи будет в будущем. И не забывай, что Макс Прайм с вами. Потому что это капец. Всем удачи. Всем пока. Бэу!